Друзья, всем привет! Мы сегодня снова опять на даче, и вы сегодня опять снова с нами, значит что? Значит впереди где-то полчасика увлекательного видеоролика про нашу дачу. Приступаем, сегодня много дел, мы сегодня будем заканчивать эту комнату, подготавливаться уже к ночевке и бар... к привозу барсеты сюда в том числе. Вот, мы сегодня будем заканчивать гарнитур кухонный, мы там докупили кое-что, обставляться здесь мебелью, представляете? В общем, очень много, много мелких мелких, но очень делать. приятных недоделок, да, которые вы сейчас увидите. обязательно защищать торцы столяшницы резанные, потому что туда будет попадать влага, все это будет задираться, разбухать, короче, ничего хорошего. Итак, пока Ксения там коробкается на лестницу, эту сторону, как видите, она уже закончила, нам осталось здесь покрасить дверь и поставить наличники, ну и всю фурнитуру, там ручки, пипки-пипки. А на тем временем, вон там он стоит, машет вам, Снимает пленочку с оставшихся кирпичиков, и ей осталось вот совсем чуть-чуть, тут вот угол и низ, вот. Тут уже все она сняла а я вот эту вот безобразие сейчас буду менять когда я поменяю стекло мы начнем отмывать нашу дверь потому что она у нас еще до сих пор в бетоне короче сегодня и входную дверь привезем в порядок давайте приступим к замене стекла а сначала его надо затонировать Друзья, вот вы посмотрели предыдущую серию которая называлась заезжай и живи но к сожалению не все так сладко и гладко как хотелось бы вода у нас есть электричество у нас есть а вот канализации есть некоторые трудности на данном этапе как вы можете Помните, яму просто выкопана и ничего еще не смонтировано туда, так как я мучаюсь выбором. Я все изучаю и изучив некоторые материалы, я хотел бы вам порекомендовать очистную станцию "Диамант" от компании Ecolife. Очистная станция Diamant обладает рядом просто преимуществ перед остальными, основными из которых является степень очистки до 98%, как заверяют ребята, полное отсутствие каких-либо запахов. Очень-очень редкое обслуживание. Обслуживать данную станцию требует всего лишь один раз в год. Представляете? Данная станция для очистки сточных вод обладает удобными габаритами для транспортировки. Также не требует никаких специальных навыков у ребят, которые будут ее монтировать. Соответственно, вы экономите на крутых спецсуперспециалистах и можете нанять простых работяг, которые вам ее смонтируют за один день. Гарантию ребята предоставляют 2 года, то есть в течение первых двух лет вы вообще не будете ни о чем думать. Ребята, если вдруг что-то случается, делают все за вас. И, конечно же, срок эксплуатации. Срок эксплуатации до 40 лет. На 40 лет вы просто забываете вообще просточные воды. Друзья, для вас есть приятный бонус, конечно же, от нас. Это промокод на бесплатную доставку по территории всей нашей необъятной родины. По промокоду «Усадьба Шиндяевых» ребята доставят вам систему очистки по территории Российской Федерации абсолютно бесплатно. Переходите по ссылочкам в описании, ссылочки также будут в закрепленном комментарии. Ознакомьтесь с информацией, выбирайте то, что подходит именно вам. Ну, а мы продолжаем работать. В общем, вот такой вот нам диван привезли. Мы оплатили без заноса, занесем мы сами. В общем, он стоил всего лишь 8100 рублей. И 2000 за доставку у нас вышло. Почему так дешево? Потому что это компания там вообще все диваны очень дешевые. И вообще диван стоил 8500, но нам скинули его вот 400 рублей из-за того, что до этого его вот так вот немножко порвали. Это будет о стены. Поэтому я сейчас быстренько зашью и ничего видно не будет. Сейчас покажу, какой результат получится. Так, вот так вот я зашила так вот видно вот так вот сдалека ну все прям нормально да да да это же у стены будет стоять да у стены незаметно вот все. вот красавчик впервые сейчас на нем посидели супер да прям такой жесткий такой классный Нам нравится когда жесткий супер пупер Конечно, лучше заниматься всем этим в стерильных условиях, а не вот так вот. Но что имеем, тому и радуемся. Короче, оставляем его сохнуть, погнали снимать старое стекло с нашей двери. Я доделала всю стену. Теперь осталось только убрать весь этот мусор. Как вы поняли, вот эта стена у нас просто зашпаклевана. Нам так понравилось. И эти стены так, вот такие, с кирпичом. Пока Саша устанавливает окно, я сейчас буду здесь упираться. и дальше мы приступим к покраске а, дверей. Друзья, купили вот такой коврик Валеруа, Он в виде соц сделан. У меня в четырке лежали такие же, вместо ковриков. Ну, в ногах. Очень классная штука. Собирает на себе грязь. Не растаскивает ее вокруг. И удобно вытаскивает его вот так вот. И все, он опять как новенький. Выбрали светлый. И сейчас... Положим сюда, подрезать да. ничего не нужно. Я думал, он будет шире. Я думал, он будет шире, я вот эти ушки подрежу, а вот видите, все. А я уже в ножку в руках держу, чтобы подрезать. Ну, теперь будем заходить и развиваться здесь. Прикольный коврик, кстати, советую. Он прям очень дешево стоит, легко моется и служит долго. Теперь можно сюда обувь занести. Классно. Всё, И полы чистые. А продолжаем. Мы, наверное, блинтуса будем делать, потому что надо обязательно, чтобы линолин не затекался. Ты же сказал сначала стеллаж. Я всех обманул, сначала делаем стеллаж. Ну, по поводу сборки в 15 минут они явно наврали. Прошло уже 12, а у нас еще нижняя полка не прикручена. Мы в процессе. Так, давайте ну и... вот наверное, потом установим. Сейчас сначала полки соберем. Да. И, так. в принципе, крепится очень легко. Вот они усилители. На картинке вот нарисовано, что полочка, и крепится вот так вот. То есть мы вот с одной стороны уже закрепили, и вот здесь потом тоже закрепить, и все. Да. Продолжаем. Мне нужно весь диван поднять. Что? В какой стороне? Вот это зад точно. Двигаемся. Ну, я думал, сначала подлокольки сидела, тут передают. Все, друзья, занимаемся суетой домашней, да. Уже тепло в доме, это замечательно. Ну там, мы сейчас с открытой дверью были, температура чуть туда-сюда скачет, но разница но хорошая. Да. Короче, поставили чайник. Сейчас будем обедать. Ксюха режет салат из домашних овощей. Стеллаж, как видите, уже на месте. Все сделали, все собрали. сейчас супер. Ду -ду -ду -ду -ду VIP место. Короче, мы теперь здесь можем кайфовать по-настоящему. И теперь осень, нам не страшно. Нам есть где греться, есть где кушать. Спрятаться от дождя и ветра. Короче, прям все сейчас супер пока что складывается. Сейчас будем все вещи... Вон, вон пакет, вон пакет. Там, видите, мы уже навалили вещей. Сейчас все будем рассортировывать, раскладывать, укладывать красиво. А еще ты дыру снизу он закрыл полотенчиком, да? И еще, типа, да, туда. кстати, да, дыру закрыли. Дуть перестал, вообще кайф. Uh -huh. <laughs> вот. Теперь хорошо здесь. Тепло, вообще по кайфу. Все, продолжаем делами заниматься. Вернее, mm -hmm. садимся обедать. Кто кушает, всем приятного аппетит. Итак, дамы и господа, как вы помните, в прошлом году, когда мы покупали Ксюшке телефон в ломбарде, нам начислили баллы, и за эти баллы мы взяли вот этот обогреватель абсолютно бесплатно. Привезли его сегодня тоже сюда вместе с этими двумя дружками, которые у нас уже весь день просто нагоняют температуру, и решили включить его тоже, проверить, работает ли он и как он вообще работает. Но честно вам сказать, вот он прям очень офигенно сушит воздух, и это сразу почувствовалось, как мы только его включили. А с этими обогревателями такого нет. Сильно. Да, и он воняет. Эти вообще ничем не пахли и никакого шума даже не издают. Короче, это топ, это за бесплатно ништяк. Мы, тем временем, я, вернее, сделал плинтуса, подогнал, подрезал, но у меня, к сожалению, нет э, внешних углов. То есть вот сюда нужно поставить раз внешний угол, туда два, и уже монтировать сами плинтуса. Я их подогнал, они пока будут лежать так. Как только мы купим в Леруа наружные уголки, мы их доделаем. Вот, ну... Не получилось все. И сразу Ксюша тем временем сделала. Смотрите, какое чудо. Чудо-юдо-обувница, которую мы также приобрели. Вот такая вот штучка. Она у нас отправляется вот сюда. Да, Ксюша? Вот. Это будет стоять здесь. Там ну, галоши всякое такое мы туда уберем. То есть, ну, такая грязная входная зона у нас будет в том углу. Да, класс. Мне нравится. Супер. Зачем сочетается очень. Сейчас я беру... 320 наждачную бумагу Это не шкурка, это наждачная бумага Господа и дамы Ее Её сворачиваю и начинаю смотреть, а где у меня здесь есть какие-либо недочеты. С этой стороны их практически нет, ну, вот я, честно говоря, не вижу. А с обратной стороны, там есть следы от нашего верхнего багажника, так как он резиновый, когда мы ее везли, он немного терся, следы черненькие остались. Сейчас вот этой наждачкой я их сошкурю маленечко и приступлю к покраске. А Ксюшка тем временем займется отмыванием нашей красивой входной двери. Да, какой тут есть нюанс, ну то есть при ремонте вот немножко забрызгали, сейчас это постараюсь отмыть, ну и вон там тоже конкретно, а откосы, соответственно, ну уже в следующем году будут делать, во всей видимости. Как-нибудь, чем-нибудь, пока мы не придумали, вот, и по поводу электричества, кто спрашивает, почему мы не сделали ни розетки, ничего, электричество будем делать, наверное, тоже, друзья, в следующем году, сейчас уже нет ни возможности, ни желания этим заниматься, а электричество будет открытого типа, это будут витые провода, красивые, декоративные, под старину, и все будет по наружке прокладываться. Ничего мы резать и штробить не будем, не переживайте, все сделаем классно, так как нравится нам, а вы просто посмотрите и скажете, прикольно или не прикольно. Но это уже будет потом, а сейчас давайте делать то, что надо делать сейчас. Да, потому что за окном идет сильный дождик, поэтому мы можем работать теперь дома. И, кстати, вы заметили, как тихо? Дождь, да. я вообще не слышно. Крыша из шифера это просто супер класс. И когда мы будем ломать второй этаж, у меня будет прям душа болеть от того, что если не получится снять шифер аккуратно. Потому что я его хочу снять аккуратно и перестелить заново. Но отец говорит, это не получится. Да, но на улице, правда, кстати, шумно. Не да? Блин, ну не на... Что-то там не да, не настолько шумно. Вот. И на двери надо доводчик наверх поставить, потому что она немножко приоткрывается. Короче, есть нюансы с дверью за да, как-то надо ее это да. на себя посильнее. Ну ничего, это на вид тоже бы уши найдем. Доводчик стоит как полдвери. Ладно, приступаем! Так, дверь намыта, чистенькая, никаких косяков нету. Еще отмыла один ящик, вот этот он весь в скотче был. Саша. А в это время Саша, Санюк, покрасил дверь в первый слой. Но Я думаю одного слоя будет достаточно Потом когда будем красить обратную сторону Эту сторону еще в один слой покрасим Сейчас будем прикручивать ручку Да незаметно что покрашено Да потому что бесцветный полуматовый лак Просто чтобы отпечатки там ну грязные руки Не оставались мы так и хотели Сохранить натуральный цвет дерева И последнее наше дело ребят на сегодня Это реставрация вот этих вот Двух стульев Уже капает конечно такой Хороший дождик уже все мокрое Все грязное стало но сделать это нужно. Первый стул уже Саша отсоединил. Сейчас будем менять только вот эту сидушку. Реставрировать именно дерево мы в этом году пока не будем. Да? Наверное, да. Потом, есть что, возможно, мы это сделаем. Но сейчас у нас главная задача это сидушки. Самое главное, они два одинаковых. Красиво. Мы очень долго хотели такие стулья. Стул снизу забит, в принципе, просто вот такими вот уже гвоздями. Поэтому выдергивать их проще, чем вот эти вот скобы. Выдергивание этих скоб у нас уже просто есть опыт. Это тоже не так уж и просто. А Саша в это время ремонтирует там а, лопнутое деревяшечко. Так, ребят, смотрите, вот я сняла старые а, сидушку. И вот такая вот. Совсем старая-старая. Наверное, какой был изначальный вариант. Скорее. Вот, Потому что она прям так сделана Ну хорошо угу. Видишь тоже скобами Ну мы ее сейчас просто и перетерим Мы ее не будем снимать Зачем? Да я тоже не хочу снимать Потом кто будет тоже переделать Тоже увидит У нас в своих закромах был поролон И вот такая вот ткань Сейчас будем из этого создавать новое В общем, вот такой вот у нас получился стул. Почти сидушка от стула, точнее. Вот. Ну, красота. Осталось остановить. А я пока займусь следующей сидушкой. Ну и последним делом нужно собрать созревший урожай. Ну что, друзья, вот такие два стула у нас получились. Теперь на них можно сидеть. Это не смотрите, это мы его намочили, он не грязный, просто он мокрый тут. И когда он мокнет, он цвет меняет. Короче, вот таких два стула у нас получилось. Все перетянули, все обтянули, помыли, намыли. И мы, в принципе, довольны результатом, потому что получилось, на наш взгляд, прикольно достаточно. Вот, и сейчас мы садимся пить... Чай. Ксюха там собирает урожай, но, наверное, нифига не видно будет. Да, не, вам нифига не видно. А, ну хотя, ну так, 50-50. Короче, Ксюха собирает урожай, и мы садимся пить чай. На улице, кому интересно, 11, в доме 20. Так что ништяк, в районе 10 градусов разница держится. У нас это более чем радует. Отчет по коврику спасает офигенно. Как видите, на улице дождь, все грязное, все в, просто в тени. Коврик потом вынесем на улицу, вытряхнем и помоем, Ленориум, соответственно под ним чистенький. Удобная штука, классная. Всем советуем. Не так тепло, как вдвоем. Замерз. Да, включай печку пока. В общем, урожай я собрала. Покажу уже дома сейчас, потому что его очень много. Там килограмм 10, наверное. Мы все закончили. Все, что сегодня, на сегодня вообще, в принципе, планировали, мы все сделали. Классно, Все, да? да, не забывайте подписаться, оставить да. комментарии, лайк, дизлайк, подписочка. Не забывайте, напоминаю, два канала Ржи усадя Усадеб шедяевых. Вы и так все знаете. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, друзья. Пока-пока. Ну что, ребят, вот такой вот у меня получился полностью урожай. Здесь еще, конечно, все не мытое. Вчера после дождика все грязное. Собрала я одну полосочку свёкла. Вот четыре огромные такие прям получились. Одну полоску от своей грядки моркови. Тоже вот немного получилось. Два баклажана, последний кабачок. Четыре кукурузинки. Много-много-много перцев. Огурцы уже по ходу остатки это, и помидоры очень-очень много. Сейчас это все буду перерабатывать в заготовке на зиму. Ко мне сейчас придет подруга, и мы будем вместе с ней это все делать.